Всем привет! Максим Галкин недавно разместил на своей страничке в инстаграм веселое видео. На нем Лиза загадывает для всех загадки и попробуйте отгадать их. У детей ум еще только формируется и они могут задать такие вопросы, на которые взрослые иногда не могут ответить. А Лиза Галкина задает загадки, которые никто не может отгадать. В том числе и ее папа Максим Галкин. Попробуйте и вы отгадать загадку, которая на этом видео задала Лиза. Интересно, получится у вас ее отгадать без ее дальнейшей подсказки? Опа! Что за всадник? Сам верхом, а ноги за ушами. Вот так вот. Ну-ка, а. девочки. Я помню, мы не говорили. знаем, откуда мы могли знать ответ. Я, я вам подсказываю. Uh -huh. сейчас он не в рабочем состоянии. Садник! Не в рабочем состоянии. Шляпа! Ну, шляпа, сейчас! Ты перепутала, Лиза, он как раз сейчас работает! Он работает! И кто Ну что? Кристина! Сдаетесь? Фонтан какой-то? Нет! А где тут фонтан? Именно вот здесь он работает! Стул, <свят> кресло. Нет, нет. Боже. Нет. Сдаетесь? А, вот да. этот, э, с горбом, который... Нет. Ну, Никак... горбик раз... есть, у него небольшой. Тучи. Вот здесь он. Собака. Да, он вот здесь он. Собака. Ха. Человек. Нет. нет. Да. Ну все. Сдаетесь. Да. Да. Очки. Это очки на пальце. Сидит верхом, не знает на ком. Знакомого светится. что, э, ну, Сайдет, приветит. Ну, Лиза. Чесно, ответная я не буду говорить. А подача сильная была. И сейчас он не работает, Подошло. к сожалению. Подошло? Шлях! Перепутала, да? Один, второй, да.